Приветствую вас, мои любимые подписчики, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для стрельцов. Но начну я с напоминания того, что сейчас проходит у нас очень-очень интересный период, магический, я бы сказала. Это период затмения, когда не просто коридор затмений, а коридор возможностей. И подробно об этом коридоре возможностей вы можете узнать из видео, которое мы проводили встречу, это «Запись видео». И все-все-все подробно вы там узнаете о том, какой это период, в чем его волшебство, как воспользоваться всеми тайными, секретными возможностями, ресурсами, как максимально эффективно провести это время для того, чтобы в любви стало еще лучше, в финансах еще изобильнее, а здоровье стало крепче. Для того, чтобы посмотреть запись этой встречи вам необходимо попасть на наш канал в youtube если вы сейчас смотрите не на канале а в соцсетях нажмите в правом нижнем углу видео на значок youtube и вы перейдете на наш канал чтобы его не потерять чтобы быть всегда в курсе новых видео подписывайтесь на канал нажав кнопочку подписаться чтобы понимали мы что вам это полезно ставьте лайк и делитесь максимально с друзьями нажав на все соцсети на все кнопочки и репосты и так далее кстати Сейчас на нашем канале под видео есть ссылка не только на запись этой полезной встречи, но и на подарки. Вас ждет первый подарок. Это запись встречи прогноз на период коридора затмений. Это трехчасовая встреча со всеми детальными разборами по каждому знаку зодиака. Это запись встречи тоже трехчасовой, где я рассказываю о том, как появились практики, что такое энерговибрационный прогноз, практика настройки и так далее самое главное что вы из этой истории можете понять как знаки вселенной вам отправляются и как их понимать третий очень ценный подарок который любят все наши подписчики которые с нами уже давно это энерговибрационная практика магнит для денег быстрые деньги и вы благодаря этой практике сможете притягивать в свою жизнь быстрые деньги эффективно легко и с удовольствием и конечно же это может приходить не только деньгами но и подарками, скидками, выигрышами и так далее, и так далее. И еще один ценный подарок, четвертый подарок, который вас ожидает на нашем канале, это моя книга «Учебник по ремонту жизни». Это пошаговая инструкция для вашего подсознания, для исполнения ваших сокровенных желаний мои родные там все подробно детально расписано каждый каждый шаг поэтому не получиться у вас просто не может скорее переходите на канал пока вы будете слушать прогноз вы найдете все подарки Итак, прогноз для стрельцов а кстати я забыла сказать в это уникальное время мы проводим энерго-вибрационные сеансы тремя мастерами я еще двое инициированных мною людей которые очень эффективно работают уже с вибрациями более того это эксклюзивно потому что только в период коридора затмений мы будем проводить а, три потока а, по пять сеансов в которых мы будем затрагивать каждый день по сфере вашей жизни первый день это будет активация здоровья второй день будет активация на любовь третий день это активация финансовой сферы вашей жизни четвертое это общий успех и пятое это состояние счастья поэтому обязательно и уникальные условия именно для вас со скидками и подарками скорее переходите на канал пользуйтесь всем что мы вам предлагаем а мы продолжаем с вами прогноз и а, что же ждет стрельцов на этой неделе а вот на этой неделе репутация стрельцов может пострадать от ложных наветов сплетен и слухов ну в общем то как иногда это бывает все дело в том, чтобы быть разборчивее в разговорах о своей личной жизни. Желание поделиться с кем-то рассказом о своей личной жизни может обернуться огромными неприятностями. Возможно, ваш рассказ о проблемах... О... И о сложностях слушатель будет воспринимать с внешним сочувствием. Но не следует доверяться случайным людям. Хотя у стрельцов с доверием, в принципе, другим людям как-то так... А мы всегда настороже, да? И на самом деле ваш рассказ может попасть к недоброжелательному, к недоброжелательно настроенному человеку, который... До ужаса извратит сказанную вами информацию и может начать распространять о вас сведения от вас же услышанные, но с отрицательным акцентом, так как он это понял. Звезды рекомендуют вам ограничить общение с окружающими в целом и никому не жаловаться, хотя стрельцы в принципе жалуются достаточно редко. Вот все эти рекомендации они исключат любые неприятности в вашей жизни. А в целом неделя благоприятствует для физической активности, для Любых спортивных, например, состязаний, тренировок особенно удачно пройдут прогулки на лыжах на природе в целом. Что же касается любовной сферы отношений для стрельцов на этой неделе? Вот для влюбленных стрельцов неделя очень позитивная. Удача зависит от предприимчивости. И чтобы понравиться, вы превзойдете буквально сами себя. Свободные стрельцы легко найдут пару в любой ситуации, особенно в поездке и в компании друзей. И несмотря на внешнюю открытость, многие стрельцы искусно поведут интригу, а в романе будет что-то роковое. Ах, какая неделя! Импульс к увлечению может дать запретный плод. Вообще февраль подарит приятные бонусы. Это новые каналы связи, повод познакомиться поближе и для инициатив подходят 31 января, 1 и 4 февраля. Ну что, мои родные, от Индрик в романтических ваших отношениях мы перейдем к финансам и карьере. Стрельцы на этой неделе могут не слушать ничьих советов и поступать так, как считают необходимым. Вы способны прекрасно просчитывать материальные и финансовые последствия от тех или иных своих поступков, поэтому ваши инициативы будут по большей части успешными. Уровень дохода... А может возрасти во многом благодаря вашим личным усилиям. Наиболее проблемной темой может стать информация, поступившая от сомнительных источников. Обязательно перепроверяйте полученные сведения на предмет достоверности и воздержитесь от деловых знакомств на этой неделе. Это не самое лучшее время. Ну что, мои дорогие, я напоминаю, что большое количество подарков вас ждет на нашем канале в YouTube – Ставьте лайки, если вам полезны наши прогнозы, и вы рады нашим подаркам. Делайте репост, чтобы одарить всех своих близких максимально. И, конечно же, мы ждем всегда вас на нашем канале. Для этого подпишитесь и включите колокольчик. Мы желаем вам самой эффективной, самой романтичной, самой удачной и самой счастливой недели. И, несмотря на прогнозы, которые могут вам не очень нравиться, пусть она станет самой лучшей. А я говорю вам пока, до свидания, до новых встреч, мои родные. С вами была Елена Тегурова, Содружество яркожителей. Пока-пока.